Добрый день, с вами Дергачев Инсайт, вместе с нашими гостями мы пытаемся получить озарение, открытие. Сегодня у нас в гостях Тимур Тлеохан, композитор. Тимур, я когда вот э, своему другу, он живет в Вене, э, вчера вечером написал, что у меня будет интервью с э, Тимуром Тлеоханом для того, чтобы объяснить, вот, э, кто ты, что ты, я сказал про шнитки, да, то есть такой, э, скажем, характерный характерное имя для того, чтобы объяснить неизвестное через малоизвестное. Ориентир. Да, ориентир. А вот, и он мне рассказал такую. А, ну, понятно, он в Вене живет, но хотя там не все явно люди, которые живут в Вене, любят классическую музыку. Он мне рассказал такую историю. Он говорит, я а летом сижу на балконе а в наушниках а там, курю сигарку и выпиваю слушаю шнитки а вот и говорит так прям хорошо часа два ночи слушаю все нравится но ну, много лет он слушает музыку а вот и говорит это вдруг жена говорит а слушаю с айфона жена звонит на этот айфон и говорит, ты что, шизанулся там, что ли? Что так громко? Он говорит, так я в наушниках слушаю. Он говорит, нет, там такая ситуация, что ты слушаешь с телефона, звук идет очень громко, а в наушниках это тебе просто там немножко приглушает. Короче говоря, он там всех вот этих вот, всех этих немцев. Немцев? Да, экстрейцев. он включил, да. Приобщал. Приобщал, да. Но понятно, это же практически преступление для тех стран, когда ты ночью громко что-то включаешь, то есть там... Он даже спускать нельзя воду. Абсолютно. И быстро все там это самое. Он это, значит, все выключил. Но я вот представил себе такую ситуацию, да, что если кто-то в Алмате, например, вдруг включит ночью через колонки Тимура Тлюхана, да, на балконе, в Сомали, скажем. Как хм. ты думаешь, кто-то будет э, возмущаться и вызывать полицию или решит, что это додикафония, или решит, что это просто что, ну и хорошо, хорошая музыка играет. Есть... Ну, найдутся и те, и другие, конечно. <смех> <смех> Тут дело <смех> не, не в имени а автора а сочинения, конечно. Да. А в каких-то помехах, да, все равно звук-то помеха, когда люди спят. Так что. <смех> А как ты к Шнитке относишься? Замечательно, это один из моих кумиров. Uh -huh. На язык, на мой язык композиторский, впрямую повлияло всего несколько человек. Но, uh -huh. То есть, с точки зрения дидактики, да, развития языка, это Жубанова, uh -huh. это э, Сильвестров и uh -huh. это Альфред Гаревич. Uh -huh. То есть, непосредственно какие-то их подходы mm -hmm. да, оказались для меня очень близкими ведь ну, композиция это еще и выбор языка выбор какой-то позиции какой какого-то инструмента да, с помощью mm -hmm. которого и так далее а вот что такое извини канон а, то есть а, ты же ты вот сделал одно и то же как бы да но когда ты работаешь с этим а, музыкантом он дает такую трактовку? Когда ты работаешь с этим, он дает такую. Вот для тебя насколько важно попасть в близкое соотношение, и чтобы это было так, как ты это придумал, а не как интерпретирует музыкант? Любой созидатель, творец, он э, э, все равно двигается в каком-то туннеле или в канале в рамках каких-то допущений. И когда ты работаешь с каким-то музыкантом, вот с которым ты входишь в резонанс и твои, твое же собственное понимание твоего же материала начинает от этого прирастать, усиливаться каким-то образом, тогда это помогает тебе, с большим удовольствием работаешь. Здесь все зависит еще и от класса. Класс музыканта определяется не только техническим совершенством, но и возможностью наполнить это исполнение своим личным опытом, который должен превосходить, скорее всего, твой. Какие-то любимые музыканты у меня, безусловно, есть. Как правило, так уж получилось, так сейчас сложилось, что это музыканты высочайшего уровня, высокого очень уровня. И мне легко донести до них материал, им легко раскрывать этот материал, поскольку ну, есть какое-то доверие, В доверие к моему материалу, у меня доверие к трактовкам. Очень редко бывает так, что бывают какие-то даже вот буквально нотные там добавки, они не меняют всю картину, они скорее касаются каких-то штрихов или интерпретаций, ну, не знаю, Накибекова поставила в конце аккорд, которого не было там в партитуре в трио, и я не возражаю. Угу. А в остальном, конечно, это было вот четкое следование, прям буквально. На Кибекова, это, э, это Сестры с... Бекова. Да, да, это сестры угу. Бековые. Но когда солисты с большим опытом прослушивания, проигрывания с хорошим знанием техники современной. Музыки что-то предлагают, ну, как минимум это рассматривается. То есть, насколько это может быть хорошо или лучше. Это не влияет на... Это все равно, что действительно, как картину, но на какую стену ее лучше повесить. Угу. В принципе, то есть, у, скажем, у галеристов тоже есть к этому подход. И в комбинации, с какими картинами она будет смотреться более выигрышно и так далее. И так далее. Смотри, еще 20 лет назад тебя играли сестры Бековы. А, насколько я помню, был а, Королевский Лондонский оркестр. А потом, вот за эти 20 лет, были премьеры по миру. Да? Но при этом, а, скажем так, услышать тебя а, в Алмате это история, которая даже не в 20 лет, а, по-моему, реже случается. То есть, вот в 2019 году был а, концерт для Альта а, с, оркестром, с оркестром. И ты приглашал. А, Солиста Роман, московского. Романа. Да. Романа Балашова. Балашова да. Один из моих любимых музыкантов, и ему много, ну, уже третье сочинение а, посвящается. Он просто первый исполнитель, скажем так, вдохновитель. А, музыкант действительно высокого класса. Как раз тот самый случай, когда сошлось, когда автор подходит музыканту, и музыкант подходит автору. Этот тандем а, такой удачный, счастливый. Пришли все твои друзья. Пришли То есть пришла друзья. вся Алмата. Весь, скажем так, интеллигентный Казахстан пришел на твой концерт в филармонии. Да, это было. Да. И это вот случилось в девятнадцатом году. То есть следующий концерт в Алмате через 30 лет ждать mm. или не ждать вообще? Ты знаешь, э, достаточно сложно такие вещи загадывать и просчитывать, поскольку ну, у меня нет такой способности превратиться в машину для написания э, там, потока какого-то да. бессознательного и так далее. Я точно знаю, что я хочу написать, э, но, к сожалению или к счастью, не знаю, э, сейчас вот мое новое, э, скажем так, Та дорога, по которой я сейчас иду, она отнимает очень много времени и сил. Я не умею халтурить, то есть мне приходится во все вникать. А поскольку от этих вещей я был очень далек, то мне пришлось буквально учиться заново там, этой физики и прочим каким-то моментом. Тима, мы про дорогу твою обязательно поговорим еще, а я бы все-таки хотел а, вернуться к концерту 2019 вот, -го года, потому что 2020 ну, год он так выпал, хотя, по-моему, для тебя особо ничего не изменилось. Ты как а, жил в изоляции задолго до того, как это стало мейнстримом, так весь 2020 год, видимо, так это и продолжил. Да? То ну, я тебя... не ограничен на самом деле в свободе передвижения, поскольку да. я попал под разрешительный проезд, поскольку да. там, где я живу, это дачный участок, а прописка у меня городская. Да. И, в общем, как только это открылось, дачный сезон, и вышло распоряжение, я ездил совершенно свободно. Первые дни, конечно, въезжая в Алмату, где все сидели по домам, uh -huh. это было, ну, такой фильм, фантастический, да? Я легенда, и все да. эти прочие, апп... постапокалиптика такая была. Когда ждать, ты знаешь, ну это феноменальный, конечно, в моей практике момент, когда, допустим, у меня готова партия, сольная партия следующего концерта, а оркестровки нет. Потому что, ну, ты слышал какую-то мою музыку и знаешь, что это никогда не аккомпанемент. Это общая ткань всегда. И если есть партия солиста, то я не могу просто набросать клавир, также, а потом расписать голоса. Мне нужно строить уже основываясь на вот целой партии солиста. А это ну, немало, там 8 или 12 минут музыки, которая А, не имеет тонального плана, и Б, как обычно, драматургически всегда непредсказуема. Плюс... Фортепиано не мой коронный как бы, инструмент. Но упасть ниже какого-то уровня непозволительно. Даже если я сам не пианист, то это должно быть фортепиано. Это должно быть интересно самим музыкантам. То есть там приходилось впахивать на полную катушку. Uh -huh. Если, скажем, струнные мне даются ну, легко и там, в школе учился на скрипке, но Фортепиано все-таки не мой инструмент, но э, там получилась настолько удачная партия, что мой э, друг и напарник э, сказал что это лучшее из того, что написал. Жена сказала то же самое лучшее из того, что написал. И я вот это лучшее из того, что я написал, успешно поставил на полку, поскольку я понял, что мне придется этот концерт писать еще раз, только туда добавить еще раз, два, три, четыре, раз, два, три, двенадцать плюс пять. 17 голосов еще. 17 голосов. Поскольку мой язык это комбинация и семитоновой системы и 12 двенадцатитоновой системы. То есть весь 20 век это век борьбы так называемой нововенской школы и классической гармонии, да. Смешение этих стилей и так далее, так далее. Но они всегда были антагонистами, да. И э, э, однажды я слышал отголоски, похожие у одного эстонского композитора, я забыл фамилию, имя. Uh -huh. Я тогда был в Германии стипендиатом и э, Беляевского фонда. И вот в гостях у одного из кураторов, э, ныне покойного, Андрея Михайловича Волконского, но он у меня знакомился со всякой музыкой, которая мне не близка. Uh -huh. Я сказал, слушай, а ты вот этого парня вот, послушал музыку. Такой вот. И я услышал вот какие-то похожие вектора, скажем так, uh -huh. да, музыкального языка. Когда э, берется не тональная музыка, и а тональная музыка, и их пытаются срастить. Uh -huh. э, попытка была неплохая, временами, вот прям даже удачная. Но это было не то, я тогда понимал. Я потом вспомнил э, французского философа Жак Деррида, да? uh -huh. э, он говорил, ну Лист бумаги мы абстрактно можем разделить, но у него все равно есть фасадная сторона, тыльная сторона, и они э, создают единое целое. Но теоретически э, слить 7 тонов и 12 тонов было вот невозможно. Там, как, я не знаю, как воду и жир, да? Растительное масло вернее. То есть они все, всегда отталкиваются друг от друга. И тогда я понял, что дело не нужно обратиться к истокам зарождения. Почему возникла вся эта нововенская школа биткофония? От чего это возникло? От того, что какие-то средства были исчерпаны на самом деле. То есть, весь ментовый круг, и по листу мы это видим, по его партитурам, когда у тебя куча диезов, куча бемолей в самом начале у да, у знака у, у ключа, а потом он просто их отменяет, потому что мало ему. Ты вот пытался сделать скрябин. и вот эта эволюция, они видели, как как в классической физике, которая себя исчерпала и родилась там квантовая, что нужно было много вещей объяснять. Так и здесь, то есть не хватало средств уже для того, чтобы отражать этот меняющийся мир и там, развитие сознания человека и так далее. далее. Какие-то вещи искусно притягивались. И я, когда обратил внимание на вот тот, разд... тот момент разделения, скажем, вот эта точка бифуркации была. Я понял, что дело вероятнее всего в том, что нам ну, нужно взять подход Дриды. Uh -huh. Если мы говорим о, о музыкальной композиции как о ну, создании действительно звуковысотных отношений в пространстве, то нужно не делать между ними разделения. Если тебе удобно в какой-то момент использовать тональный язык, используй его но в тебе уже сидит опыт, допустим, там 12 тонов. Если в тебе удобнее выразить свою мысль 12 тонн тонами, то в тебе при этом параллельно сидит опыт тональной системы. И ты не то, что их комбинируешь, а они для тебя вот как-то сращиваются, становятся единым целым. И вот в том же самом концерте альтовом, да, сейчас я это называю но это что-то сродни вот квантовой электродинамики, Когда я беру один мотив в миноре, да, три ноты, потом оркестр разворачивает из этого за 16 ударов вот, просто кусок музыки тональной. В следующем такте, а не по 16 ударов, да, я могу из этого сделать 16-17 нетональных голосов, свести это в тональность, Потом развести это на пять групп, не тональных, но внутри каждой группы смена аккордов идет по тональным законам. Звучит это все, я понимаю, сложно, но когда ты не видишь разницы между этим, то тогда ты находишь приемы такие, которые эту разницу стирают. И вот все, кто был на концерте, мне никто не задал вопрос, там звучало непонятно. Или, а вот там звучало понятно, а там непонятно. Никто вообще не парится uh -huh. на этот счет. Если там, скажем, в ранний период жизни, когда я, ну, практики вернее, когда я писал моноквартеты, и вот больше не тональная музыка во мне жила, а тональная так вот проходила где-то с краешка сознания совсем чуть-чуть, я не умел этого делать. Хорошо, uh -huh. я имею в виду. То здесь, когда процесс, скажем так, стал управляемый, врос, я понимаю, что это вот инструмент языка. И, значит, нужно думать о вещах ну, там, на следующей ступени. Скажем так. Ведь никто же этот вопрос не задавал? Никто не задавал. Более того, вот то, что ты сейчас говоришь, вот эта метафора из Дериды, да, насчет того, что лист используется с двух сторон. да, То есть, когда ты хочешь на этой стороне, а хочешь на тыльной. А, вот, а при этом у тебя через лист проступает и тот другой текст на друга текста, да, да. накладывается то есть это объясняет твои задумки и заморочки, а я хочу сказать о своем впечатлении, да, потому что это тот редкий случай, когда вообще кто-то слышал э, Тимура Тлюхана живьем, да, то есть вот это какому-то количеству людей в алма удалось в девятнадцатом году, вот. э, у меня совершенно я не вдавался вот в эти сложные вещи, но э, у меня было четкое чувство искупления, знаешь, то есть, как будто ты сделал что-то такое, что искупает, вообще говоря, всю нашу жизнь, начиная с 90-х. То есть меня очень сильно это пробило, и у меня было, знаешь, вот то самое чувство: скажем, ну я немножко даже поплакал. Греки называют это катарсис, да? Да, да, вот где-то близко. Потому что было такое чувство, что ты, знаешь, оправдал. Вот что ты оправдал вот эту вот нашу жизнь. А это, вот. это получилось нечаянно. Я специально не хотел. Ну, я надеюсь, что ты не сидел не думал, а дай-ка я оправдаю жизнь там свою, или там жизнь Вадика Дергачева, да, там, или еще кого-то. А вот, то есть, но вот, наверное, мы как-то и прикоснулись тогда, к тональному или нетональному. Это уж как тебе э там угодно. такой вот, правда <свят> термоядерный синтез. Э <свят> э это было очень сильно Вот <свят> <этим>. эмоционально, <свят> это было очень сильно, а, и самое знаешь, какой самый большой у меня вопрос был вот вообще не касающийся а, музыки. А вот, то есть, я, когда мы вышли, мы пошли там потом э, вот с женой Сайгули сели кофе пить рядом, там вот так друг на друга смотрели, а вот ничего не говорили, и у меня больше всего вот вопрос, который у меня, что ты здесь делаешь? Что ты до сих пор здесь делаешь? Я не знаю, почему, но вот кроме этого вопроса у меня в голове ничего не было, потому что у меня было такое чувство, что а Это вот взять, знаешь, и э, микроскопом э, забивать гвозди. вот То есть, вот Тимур от Леохана, который вот такую музыку пишет, поместить в наше пространство и время, и тут его заставлять еще что-то делать. Ну, вот что-то, какую-то жизнь жить. Я понимаю, ты, ты меня что, прости. Я понимаю, что, знаешь, с точки зрения cultural environment, да, то есть та среда, которая бурлит, воздействует, и, ну, я, видимо, был и остаюсь достаточно самодостаточным, извиняюсь за невольную тавтологию почти, и, и ты всегда находишься наедине, грубо говоря, со своей там головой, душой, кому как угодно, сердцем, да, и инструментом, и вот в этом колесе обстановка уже уходит на второй план. Я живу там, где мне удобно, но посмотри, пожалуйста, например, на какой-нибудь там Ляйпциг 18 века. Это же была вот полная глухомань, к примеру. Да? Или, ну, в каких только дырах, по сути дела, не жил Бах. Или Вивальди. То есть, ну, это был просто, ну... То есть, центров как таковых... Практически не существовало, это были маленькие вкрапления такие, да, это все было не так развито не социально, не культурологически. Но рядом с, ним, с ними были оркестры, которые их играли? Да, были, и здесь у меня полно музыкантов, и полно музыкантов, которые откликнутся в любой момент. Это, это не, не, не пустыня, uh -huh. но э, вопрос в том, как раз таки в их случае, вопрос в том, что... Если они и понимали несоответствие уровня там, признания и уровня материала, который они создают, то от места это тоже не зависит. В итоге, в итоге ну если цель стоит там, слава и признание, деньги и гонорары, то, наверное, нужно ехать в большие центры, где-то все это крутится. А если у тебя твоя работа заключается в том, чтобы ну, либо вытащить из материи ровно те соотношения, ровно те неравновесности закрепить, чтобы их зафиксировать как-то и показать другим, то география значения не имеет. И мне впервые за вот последнее время в жизни комфортно там, где я создал себе жизнь, условия для проживания, я имею в виду. То есть здесь Та самая изоляция, она создана не искусственно. Она создана... Это следствие вот какого-то поиска тоже себя и своего места, буквального географического, физического места на Земле и такой зоны комфорта, которая позволяет мне, скажем так, реализовывать роскошь общаться с теми, с кем я хочу. Одно из наибольших, наивысших, наверное, привилегий – здесь вы вынуждены общаться с теми, с кем не хотите. Каждый день, много раз. И это отнимает у тебя достаточно много сил. Ты не можешь сосредоточиться. Сейчас мы зависим там от гаджетов еще в большей степени. И все меньше начинаем принадлежать себе. Хорошо это для твоей работы или нет? Ну, решайте сами. Так что меня не совсем это. Я имею в виду волнует. То есть дойдет мой материал до там миллиона человек, там, или там до 10 тысяч человек, там, или до 500 человек. Сейчас это вообще вторично, поскольку э, на первое место я все-таки ставлю материал, а каналы его распространения сейчас их ну более чем достаточно. Более mm -hmm. чем достаточно. Но э, я бы хотел закончить вот этот цикл э, этих небольших концертов, все-таки это концерты, хоть и короткие по времени юридическому, а по фактическому времени ну, ты был на концерте, знаешь, что когда в этот материал погружаешься, секундомер отключается. Ты uh -huh. не понимаешь, сколько времени там находишься. Я это сначала, ну, естественно, по, на собственной шкуре, думаю, ну, непонятно. Но первый такого рода отклик я получил от своего э педагога, от Гази Ахметов Жубанова, когда я принес ей запись вот первого своего серьезного, считаю, uh -huh. сочинения это квартета для четырех альтов, отдал запись записи и ушел. Конечно, я нервничал и курил, и все такое. При этом, при этом, а, насколько обожаемым для меня был педагогом а, газа Ахметовна, а, настолько мне, ну, не очень было близко, близок ее материал. Но нас, и при этом опять много противоречия, я именно у нее почерпнул один из важнейших своих приемов, да, и мало того, я оценивал вот ее новаторский вклад в мировую композицию как один из самых весомых. То, что она делала в музыке, действительно, вот такой вот комок противоречий. И я оставил эту запись, вышел, значит, покурить, потом пришел, а она мне задала один вопрос, а сколько это длится? Ну, в той версии это длилось там больше 40 минут. Сейчас она короче, да? Я говорю, там минут, по-моему, сорок с чем-то. Там сорок восемь. Большой кусок времени, да? Да, мне показалось минут десять. Ну, хорошо, иди на экзамен. Я сейчас, я сейчас приду. Вот. Тогда я стал понимать, что время в музыке полностью идеальный материал для Альберта Эйнштейна, да? что время относительное и все такое. То есть, зависит от точки зрения наблюдателя. Время, то есть, материя мало того, что условная. То есть, мы даже стареем с разным темпом. Зависит от программы биологической, там, наследственной и так далее. Но поскольку мы, опять же, в клетке отношений, где часы тикают у всех одинаково, все настроили, чтобы как-то взаимодействовать, то и принято считать, что время такое унифицированное. Категория, но в музыке этой границы нет, слава Богу. О Газизе Жубановой начали говорить. А у тебя получился только год с ней, да, насколько я понимаю? Два. Да, два. Ну, два. Неполных, да. Два неполных года, и она ушла. Она ушла, и тогда ушел я из консерватории. Yes. Мне задавали вопросы по этому поводу, ну, дипломы и все такое. У тебя программа «Инсайт» называется, значит, нужно какие-то вещи неизвестные широкой публике. Конечно, у нас были разговоры безумно тета тет Она на том самом экзамене, где мне поставили двойку за этот квартет, а она пришла и сказала, «Вы с это пять. Я тогда психанул. Сказал, ну, знаете, с таким разбросом это вот ни в какие ворота. Я, наверное, уйду. Она говорит, останься. Не диплом делает композитора. композитора. Но тебе нужен опыт общения, пребывания в этой среде. Это полезно. Вот такой был совет. Uh -huh. Она дала их два мне, таких, которые мне до сих пор помогают. Uh -huh. Пока тебя не сыграли, ты ничего не написал. Uh -huh. Это был ее постулат. Uh, который я придерживаюсь но ну, до сих пор то есть и он и определил uh, какую-то мою активность или пассивность там во внешней среде то есть я написал это сыграли я это записал на этом моя социальная функция закончилась uh -huh. поэтому мне все равно на самом деле и где жить особо и приносит доход или нет uh -huh. всегда было все равно и все равно где сыграли Тут момент по большому счету не география влияет, а именно состав музыкантов. Потому что, ну, да, кто, должен... сыграл? Да. Uh -huh. кто сыграл? Да. Кто сыграл не громкость на фамилии, а, скажем так, качество музыкального материала вот, в, в виде рук исполнителей, в виде их душ там, и так далее, и так далее. Вот этот весь комплекс, и вот этот весь супер инструмент. Он должен дать мне какую-то отдачу да. я должен понять что материал начинает ну скажем так обретать жизнь uh -huh. какого-то рода а где это будет там географически ну, не так важно ну, логичнее всего это конечно какие-то музыкальные центры чаще всего это было в москве здесь в алмате это все можно делать в каких-то европейских там городах география не не, не самоцель Важнее, вот, чтобы получился, скажем так, не конфликт, а наоборот, слияние, да. Термо угу. Ты э, вступил в э, союз композиторов Казахстана? Да, давно, я его. И как ты сейчас с ним взаимодействуешь, с этим союзом? Это же не совсем маленький союз, насколько я понимаю, по сравнению с Сейчас у нас там. Что-то порядка в районе там 30 с плюсом человек, даже около 40. Mm. Uh -huh. Ну, я всегда пассивен был к этим делам. Я не хотел бы затрагивать вот эту историю вот там, прошедшего десятилетия. Uh -huh. Никакого, или даже 20-летия, или 30-летия. Формально я там, да, был. и, Наверное, для мамы это было важно. Но мне всегда было все, все равно, на самом деле. Uh -huh. То есть меня и до сих пор ведь не парит, что у меня диплома нет. Так мне и там, ну, членство в Союзе, не членство в Союзе. Раньше это была совсем другая система. Это была все-таки, как и с наукой, к сожалению, гонка за привилегиями. Угу. Что тоже меня всегда изумляло. Угу. Очень редко. То есть это был такой массолит, да? Да. Вот и, собственно говоря, все. Ну, жить же можно было на это. Ну, можно было жить и, грубо говоря, там нефть добывая, там, или бам uh -huh. строя, тоже uh -huh. большие деньги. Uh -huh. То есть приезжаешь в Москву, покупаешь ресторан, буквально. Uh -huh. Uh -huh. Как заработать деньги, не так сильно унижаясь, есть всегда выбор, часто есть выбор. Хорошо. По поводу а, современной а, казахстанской музыки, вот, то есть популярной музыки. Ну, понятно, что а, до того, как появился а, феномен Димаша, то есть это была одна история, после Димаша другая. Ты вот, кстати, как к Димашу относишься? Ну, с, с громадным обожанием. Это феноменальный инструмент. Угу. То есть, когда ты физически увидишь, что, грубо говоря, из одного источника вокального, да, Uh, происходят такие вот uh, скачки диапазонные, то это всегда вгоняет в ступор, uh -huh. поскольку диапазон вдруг стал uh, вторичным фактором. И ты понимаешь, вот, что у этого инструмента весь инструментарий вокальный, но ну, как минимум в регистрном uh, вопросе, но там еще и в каждом регистре куча uh, красок. Достаточно умело он этим пользуется в лучших своих работах у -у -у -у. это безусловно так у -у -у -у. и вот именно вот это вот ну, нестыховка ментальная а, и вот то что и, и, и ты не готов к такому да это всегда создает то самое сверхсупер впечатление конечно же я к сожалению не был на живых концертах но все равно есть понимание того что <mouth> у этого warmer, в Асстане же был. Вот, да, я тогда не, по, не смог поехать. Угу. Что у, у, это действительно феномен, действительно беспрецедентный. Но я надеюсь, что он будет искать все-таки э, какие-то для себя э, еще моменты чисто творческие, угу. чтобы этот поиск у него не заканчивался. Я понимаю, что он достаточно честолюбив для этого. И это очень важно для музыканта. А то, что он музыкант ну, с большой буквы, то, что он пашет. Ну, многие, конечно, пашут. Но потому что он знает свои сильные стороны и вот начинает ими пользоваться умело. Он пытается не повторяться. Это тоже видно в эволюции. Но он в такой среде, где все-таки коммерческая привлекательность продукта под названием Димаш, там уже забывается, что это человек, да, угу. а о, она все-таки, конечно, большое влияние м -м, имеет, как он этому сопротивляется, ну, я не знаю, этой кухни, но попытки я вижу, угу. это очевидно, что к музыкальному материалу он подходит, ну, не абы как, угу. не знаю, насколько от него зависит, тем не менее, я так думал, что всегда виден поиск, если у Ты, ты, ты ждешь большего от него в будущем? Я жду не большего, я жду вот ровно столько, сколько он может, лишь бы он просто нашел эти новые грани. Угу. Вот, собственно говоря, все. Угу. Потому что ну, потенциал этого инструмента, я говорю, он ну, безграничен, абсолютно, абсолютно, там можно строить ну, не знаю, удивительный, конечно, совершенно сюрреалистический материал, вот. не знаю, как повернется, но я в любом случае горд за такой феномен, не то, что я к нему причастен, но очень отдаленно, скажем так, и вот я очень хочу, чтобы это продолжалось его история успеха, чтобы... Она вдохновляет многих, угу. ну, кроме меня. Есть, конечно, там ярые недоброжелатели, кто-то спокойно относится. Наверное, зависит еще от темперамента или от понимания того. То есть, вот, ну, просто не понимать. Ну, может, он петь высоко, ну, может, низко. Описывает это все очень примитивно. Недоброжелатели. А те, кто увидит вот то, насколько природа сыграла так, чтобы мы смогли собрать а, в одном теле такой диапазон раз самое главное же краски еще потому что ну первая же там ну, большая работа которая вызвала массовый психоз на вот это сос mm -hmm. там как раз таки вот его стилевая э, разножаровая палитра она убивает больше всего и как он пользуется этим инструментом с точки зрения драматургии он Готовился, понятное дело, и команда очень сильная, но это все было использовано на полную катушку. Как меняются краски, это, ну, наверное, это одна из самых лучших работ, одна из самых лучших работ. Поиск все равно продолжается, выстроить нам идеальную композицию, ну, наверное, еще впереди все. У Димаша. Давай к тебе опять. А вот э, мы же уже с тобой взрослые люди, да, то есть э, и мы понимаем, что в общем человек очень э, на самом деле недолговечное э, создание, mm -hmm. да, субстанция, и что человек вообще, говоря, недолго, как правило, живет. То есть даже если брать э, там в качестве долгой жизни там какие-нибудь сто лет, ну что это такое, да? То есть, а вот у тебя нет ощущения, что вот можно не успеть. Я говорю как раз про вот то, о чем ты начал говорить, пока мы там выходили покурить, да, то есть о концерте, о концертах твоих. Вот. А ты вообще говоря, ответственность чувствуешь за то, чтобы успеть сделать все, что ты должен сделать? Или у тебя такого нет долженствования? Нет, чувствую я, во-первых, много... куча народа должен просто. Просто. Тем, что в меня вкладывалось, это и Жубанова Газида угу. те какие-то ее ожидания, и как педагога, и как коллег, коллеги. Я ровно настолько же много должен там, Андрею Михайловичу Волконскому, Марку Ильичу который которые видели тот потенциал, и, или тот материал, с которым они работали, соприкасались, там, или слушали, или исполняли. Насколько я должен далеко пойти в этом направлении, по этой дороге. Конечно, я чувствую, что эти долги нужно закрывать. Это до известной степени и не позволяет мне отказаться, скажем так, от причастности к этой касте или к этому классу, под виду людей, которые иногда вот в композиции пробавляются. Угу. Есть чувство долга. Что будешь делать с ним? Я буду его закрывать. А насчет успеть, не успеть. Ну, слушай, это э, всегда, как говорится, игра вслепую. Тима, Но. ты достаточно поздно э, пришел в композицию. Весьма поздно, да. да. Теперь ты к 50 годам э, идешь э, в изобретательство. Ну, изобретатели все-таки не совсем точное определение. А вот чем ты занимаешься, скажи? Если очень просто, то это импульсный генератор. Uh -huh. И он, когда взаимодействует с традиционными генераторами, то КПД того, коэффициент полезного действия обычного генератора автомобильного, поважается настолько, что он перестает быть потребителем топлива в тех объемах, в которых он был. А он потребитель топлива, поскольку это ременно-приводной uh -huh. со времен Архимеда принцип. Он ремнем привязан к коленвалу. И забирает с него силу а сила создается двигателем вот на этом коленвале и мы на это тратим топливо этот помогает ему настолько что вся система перестраивается очень значительно я недавно рассуждал почему же нам так скажем так особенно первые годы было ну, достаточно тяжело а потому что это произошло максимально консервативно. Несмотря на все вот красивости журналов, да, там автоньюсов и прочих этих автосалонов, когда создаются буквально шедевры ну, корпусные, там еще какие-то там подвижки там, в моторостроении и в удобстве эксплуатации автомобилей. Много очень, там развитие очень бурное идет, конечно. Но все равно это среда консервативная, весьма консервативная. Как и композиция. Даже со всеми новыми языками, которые быстро костенеют и начинают борьбу с, там с другими какими-то делами. Новое поколение композиторов, для них, допустим, я, наверное, реттограф. Uh -huh. на, со своими и 12, и 7 тонами, и так далее, и так далее. Такие, вот, знаешь, они микромелизматики, такие больше шумовики. Ну, мне это не очень интересно, поскольку больше похоже на конструктор все-таки, uh -huh. а не на... Ну, неважно важно. И... То есть, консервативность этой среды, то есть, в строение сделать что-то там новое и так далее. Хотя речь шла, собственно говоря, об очень маленьком участке под капотом, который просто под капотом оказался. Но речь идет все-таки об электрогенерации. Угу. То есть, мы на это, грубо говоря, тратим либо мускульную силу, либо вот электронно импульсно. Оказалось, что так выгодней. То есть, что произошло? То есть, нагрузка на... Аккумулятор. аккумулятор на Нет, двигатель? На, на, на, ну, на двигатель, да. На а, двигатель снижается? Снижается значительно. А выхлоп? Вот. По выхлопу сейчас идет достаточно серьезная работа. Началась в этом году. Но она началась не с неба упала. Угу. Это все-таки было несколько лет работы. И к этому выводу нас буквально подтолкнули там специалисты. Они говорят, если вы меняете это, у вас там изменятся параметры. Но у нас не было ни денег, ни ресурсов, ни каких-то там связей и так далее для того, чтобы собственное устройство... То есть были какие-то разовые замеры на выхлоп. Для нас выхлоп был не каким-то... Мы не во главе какой-то колонны экологических активистов идем. Нет, мы технократы, которые должны были доказать собственную правоту. А улучшение выхлопа или, так скажем, снижение вредных этих компонентов по всему фронту, да, во всем спектре, для нас было не более чем одним из кирпичиков, доказательство, собственно, правоты. Сейчас это становится не просто актуально важным, конкретно для нашего города. Это давным-давно большой бизнес, большая коммерция во всем мире. Но нам нужно провести замеры конкретно в нашем городе. Уж так, скажем так, наши хотелки сработали, что наклейка Made in Almaty будет идти все равно поперек. Что это да, город, в котором не может там, возникать технологии подобного уровня. Возможно, музыки такого уровня там, или живописи такого уровня. Хотя это все прекрасно все здесь создается. То есть это такая м -м, весьма честолюбивая э -э такой вызов самим себе. Есть, мы оставим эту наклейку, сделаем на Almaty или созданного маты. По выхлопу буквально завтра начнется эта работа, для того чтобы она приобрела какой-то объективный портрет, все-таки приходится взаимодействовать с институциями, с инстанциями, которые обладают правом поставить на это, зафиксировать это, чтобы это были официальные данные. Угу. Так данных у нас-то, конечно, очень много. Сейчас обязательная процедура уже для алматинцев, когда мы замеряем выхлоп и основные показатели, перед установкой сразу после нее. И вот дальше не получается у нас. У нас не получается, чтобы человек приехал через полторы-двы тысячи километров и показал. Это очень больших усилий для нас требует. Ну и, грубо говоря, мы... Но сейчас мы хотим это собрать. Сейчас, видимо, вот все эти вектора в какую-то общую точку собрались когда желание есть, а технологии нет. Создавалось это ведь не ради экологии, по сути дела, а ради банального, скажем так, желания ну, экономить топлива. А выяснилось, что там все циклы, когда немножко сдвигаются в двигателе внутреннего сгорания, то получается такой результат. Это все вот с точки зрения Архимедовой, той же самой механики, все объяснимо, просто у нас времени на это нет. Как автомобиль, только сразу же экстраполируется на целый дом. Безусловно. Знаешь, вот э, не могу не спросить, прямо перед, ну, публичное же пространство Facebook, да, то есть прямо перед э, Новым годом у тебя какой-то такой эмоциональный вдруг крик там был, что... А, что-то мне все надоело а, Шутбокс здесь никому не нужен Буду думать про то а, Как уезжать из страны И даже буду что-то для этого делать Это вот что у тебя такое Вдруг был за про но... Обычные о, Господи, скажем так Закидоны но От генеральной линии Они не сильно отклоняются Поскольку в итоге В итоге ну, технология – вещь интернациональная, международная. Угу. В итоге, если э, работа, скажем так, э, принудит или сложатся такие условия, что нужно будет находиться уже не здесь, то я на это, конечно, легко пойду. Что тебя достало, Тима? А, ну, ты знаешь, э, когда людям объясняешь, что экономить – это нормально и выгодно, и упираются именно вот просто на этой стадии то вот на первые сто раз это еще как-то терпимо. А там в тысячный раз это, наверное, все, тоже все-таки копится. Да, ребята, ну, три копейки, господи, все проверяемо, и мы рядом. Если бы это приехало откуда-то, то, то говорили, ну, конечно, нас опять обманули. Но они там. А, то есть вот эта доступность, она а, часто идет на лаврет. Угу. То есть у соседа трава зеленее, и дипеппу поехали в Америку добиваться успеха. Ну и так далее, и так далее. Смотри, ты вообще такой, конечно, уникальный человек со всех сторон, но мне вот интересно еще, ты с одной стороны отшельник, с другой стороны у тебя действительно много друзей, причем, ну вот для, скажем так, взрослых лет иметь много друзей, причем друзей, которые к тебе искренне... По-доброму и хорошо относятся, это ну, вещь такая не, не очень частая. Вот это ты с чем связываешь? Или это такой алматинский стиль, что здесь, вот как-то вот мы все, все, все дружим? Но я-то вот здесь ну, да. долго не был, но тем не менее опять вернулся и так вот в эту дружескую, знаешь, такую, в дружескую такую ванну теплую погружаюсь. Вот у тебя как с этим? Откуда вообще столько друзей у Тимура Тлиоханов? Ну, либо нужно вводить более точные подкатегории понятия дружбы, да, людей, которые ко мне относятся тепло, доброжелательно. Ну, наверное, немало, я об этом просто не думал. Но, знаешь, буквально вчера меня мои друзья, действительно друзья, с которыми я учился в Суворовском училище, добавили в свой чат. Меня там не было просто. Ну, я со многими и так на контакте, конечно, да. Ну, и вот час заполнился. Приезжай в гости. Ну, то есть от Камчатки до Бреста, как говорится, в любое время, в любое место, стол. И сидела. И фронтовые там, 200 грамм. Или сколько там. То есть все были рады меня видеть, слышать и так далее, и так далее. Все, ой, куда пропало и так далее. Ну, возможно. Возможно, я что-то, наверное, им даю. Возможно, и я от них что-то получаю. Но, наверное, с годами понимаю, что это ведь, наверное, не привилегия. Это, наверное, осознанный выбор общаться с теми по преимуществу, с кем тебе интересно и комфортно. Ну и, наверное, с годами учишься быть ну толерантно, да, нормальное слово к мнениям, которые отклоняются от твоего или рассматривать это, ну допустим, как вызов, чтобы свою лень преодолеть возможно, ты ему ничего не докажешь, оппоненту там, да, гипотетическому но сам-то ты точно станешь лучше, если возьмешь и прочитаешь еще одну книгу, например или просто руками начнешь там, ага, так, в печке где-то шумит посмотрю на задние стенки Клапан капает, потому что сорвало, потому что у меня отключался свет. Теперь он даже если отключается, у меня двойная там система. Но ты едешь в магазин, берешь этот клапан, обмотку, все такое, закручиваешь это все, не капает давление в системе окей. Берешь, руками что-то делаешь, преодолеваешь себя, без всяких отмазок. Наверное, в отношениях между людьми тоже важно не только когда комфортно, но и когда конфликты. Потому что, допустим, ну, с Шуканом мы спорим намного чаще, чем может показаться со стороны. Но мы-то оба понимаем, что каждый из нас растет, и от этого только плюс. Мы готовы признать, что мы там невежды, вот, а от этого до этого я точно ничего не знаю. Вот, но если ты мне поможешь, это будет немножко быстрее. Но если и нет, то я, по крайней мере, потом с тобой могу на хоть каком-то уровне, близком к твоему начать разговаривать, то есть три года назад о физике с ним вообще невозможно было разговаривать, потому что он все-таки выпускник РФМШ, и хотя профильно он математик, но физика там всегда рядом у них была, и как бы считается, что она ближе к математике, считается, что она вообще точная наука. Выяснилось сейчас, что ни математика, ни физика, но науки очень условно точные. И все системы измерения единиц, все договорное, понятное дело. И так далее, и так далее. Но там очень много было первоначальных допущений или гипотез, которые только потом, потом стали какими-то фактами, какими-то устойчивыми явлениями, которые можно посчитать и использовать. И человек помнит, что мы можем использовать, а что за этим стояло, он забывает быстро. Там вопрос, который звучит, а что такое электрон, грубо говоря, кто его видел, я слышал, ну, чаще, чем, что это все доказано и так далее, и так далее. Когда берешь, посправишь, говоришь, чувак, 1,62 умножить на 10,19, вот количество электронов, называется кулоном, а если он проходит за одну секунду через сечение, это 1 ампер, все посчитано. И на это люди положили кучу жизней. Так что в отношениях и с друзьями, ну, может показаться, что сферы, наверное, как бы разные, да, там это и как бы мое там Суворовское братство, там, скажем, и музыкальный мир. Мне очень нравится мир там да, живописцев, художников, архитекторов. Ну, это те виды деятельности, где. Ну, которыми я могу искренне восхищаться, зная, что это мне не подвластно, это надо. и просто ты обожаешь какие-то там их творения, то уже феноменально, когда из ничего, из идеи обычной, да, вырастает целый мир, ну, книга, например, да, Но вот они же живут в нас, ну, в людях, я имею в виду, с поколения в поколение, там, эти образы, там, они становятся более живыми, чем живые люди. Там, то есть, для кого-то Крестный Отец, там, или там герой еще какого-нибудь сериала, или герой какого-то романа, они более живые в истории, чем их современники, но имен которых мы не знаем. Ты с философией начал, вообще говоря. И вот по, по книгам, которые философские книги, ты на что опираешься, к чему возвращаешься? Что ты читаешь, скажем так, всегда или часто? Я философию в последнее время, к сожалению, читаю не часто. Не часто. Я ну, пользуюсь какими-то там цитатами, но с философией жить ежедневно занятия достаточно утомительные. Это хорошо для того, чтобы, скажем так, ну, с научной точки зрения, количество... Вот этих нейронных связей и там, аксионов или как это все устроено. в общем-то, чтобы оно увеличилось, там, чтобы был какой-то взрыв, там, да, какой-то там квантовый скачок. Это полезно, потому что это такой труд ментальный. Ну, не знаю, читать гусеры невероятно тяжело, допустим, для mm -hmm. меня, или там какого-нибудь хайдинга. А какого-нибудь там, не знаю, Шопенгауэра там, или того же Абрама Моля, достаточно легко. То есть какой-то материал заходите. То есть мне, допустим, совсем не близок Аристотель, и я фанат там, Платона. Но это как Ледзепель и Диппел, Роллинг Стоунс и Битлз. На двух чаших весов берут и разводят. Там Pink Floyd или King Crimson, Ну, неважно. Всегда можно найти там антагониста, якобы. Но Аристотеля все равно приходится читать. Приходится читать и натыкаясь на вот эти ошибки, не несуразницы, которые есть в его теории. Там, ну, у Платона тоже куча слабостей, но за то, какой язык. И гениальное озарение. Потому что вот это платоновская «вдруг», вся эта концепция, маргинальная его, но я считаю, краеугольный камень вообще всей мировой драматургии. Потому что именно на этом парадоксе «вдруг», а ведь он взял это из сна, когда в сне у тебя нет противоречия. То есть ты смотришь сейчас, допустим, на собеседниках, поворачиваешься, а сзади море. И у тебя... Нет логической нестыковки, потому что это в одном пространстве твоего сознания. То есть там художественные образы, но они не разделены какими-то километрами. Они разделены вот этими нейронно-аксонными импульсами. А Платона нужно детям читать или нужно читать тем, кто дойдет до Платона самостоятельно? Ну, подсказывать и рекомендовать, конечно, нужно. Это всегда полезно как я сейчас детям объясняю да я знаю что вам не нравится и мне не нравилось но это навыки которые останутся с вами навсегда и сейчас то самое время когда эти навыки в вас войдут лучше всего плавание там бокс и гитара вот чем заниматься мои дети допустим помимо школы, полезные навыки полезные для мальчика тем более но и здесь тоже рекомендовать надо, а уж придет к нему человек или нет, ну, не все, не знаю, «Войну и мир» не читали. Я не читал целиком, как сказал герой фильма. А музыку люди, инструментальную, то есть неоклассическую, они могут научиться слушать в взрослом возрасте? Да всегда можно научиться в любом возрасте. Практически чему угодно, если физические кондиции позволяют. Если ты чего-то не понимаешь, но чувствуешь, что это может быть твое и какую-то пользу принести в развитие, надо, конечно, через усилия проходить, но если прям вот совсем отвергаешь, ну, значит, действительно не твое. Но попытки делать надо. Научиться слушать музыку для меня вообще это ну, нонсенс, угу. если честно. у вас же есть уши, просто, просто слушаешь и все. А вот аналитика музыки, ну, это совсем, наверное, другая работа. Ну, ребят, здесь как, не знаю, как в сексе, получать удовольствие по максимуму, вот и все. Секс тоже не всегда ведь действительно удовольствие приносит, а превращается в потребности, ну, в каких-то случаях. Вот так. То есть, это зависимость музыка и вообще способ взаимодействия с чем-то, скажем так, выходящим за рамки повседневности. То есть, это такая зависимость начинается у человека? Музыка, видишь, в чем дело? Музыка настолько наполнена и вообще ее строительный материал это эмоции, она поэтому доходчивее. Угу. То есть, когда ты говоришь словами, что-то может потеряться. Но никто никогда не говорит словами безэмоционально. Мы тогда эту информацию вообще не воспринимаем. Даже дважды два-четыре – ты делаешь какие-то интенсионные акценты. И это начинает человек воспринимать. Сейчас вот дистанционка проваливается, и качество падает. Именно потому, что нет эмоциональной составляющей. А информация на 99% состоит из эмоций. И с музыкой ровно так же. Возможно, до того, как человек начал разговаривать, это были все-таки звуки первоначально. Угу. Да? Хотя Библия говорит, что вначале был логос, переводит как слово. Все-таки вначале был звук, как сказала Губайдулин, uh -huh. из которого слово состоит. Но звук это всегда звуковысотное ну, какая-то колебание среды. И он наполнен эмоциями. Здесь были крики какие-то, да, как у животных, там, не знаю, uh -huh. это спорная теория об эволюции, а может, и бесспорная. Сейчас это не важно. Но звуками мы контактировали, да? Коммуникация была, звуковая тактильная и звуковая. Донести информацию можно, вложив в него эмоции. Поэтому музыку слушать, учиться, ну это значит, вот, у тебя никаких базовых инстинктов нет, наверное. Скажи, пожалуйста, у нас э, вот сейчас здесь а много шума в городе. Когда ты в город приезжаешь, э, вот ты звуков слышишь больше чем там, когда ты живешь у себя в э, Долгаре? Ну, в разы больше. Там, конечно, тоже звуки, звуки есть. Uh -huh. Но, наверное, звук, ну понятно, что звуковые среды, uh -huh. они и формируют, ну, скажем так, состояние там, релакса и так далее, и так да. далее. Но если ты занят делом, это все равно на второй план Нивелируется. А, уходит. Потому да. что, допустим, ты можешь жить в маленькой панельке в каком-то микре, там, или, ну, и куча звуков от соседей. Но если ты чем-то занят, вовлечен, да, то это все по барабану. Это, по сути дела, я знаю, у меня под окном там ходят фазаны. Например, звучит речка. Ну и кто-то может подумать. Но если я занят делом, я и эти звуки не слышу. А въезжая в город, обычно тоже голова все равно, и не отключишь. Да, ну конечно, даже не подъезжая в город, я начинаю спуск в Толгар. И вот эта пелена смога, конечно, она, она начинает подавлять уже, она уже дает, потому что я на нее, в отличие от алматинцев, смотрю хоть немножко, хоть короткое время, но со стороны, uh -huh. я понимаю, что и у меня там показатели не очень хорошие, но у меня все-таки и продуваемость, и там мало жилья вокруг и так далее, и горы близко, и я чувствую движение вот этих яблоков, бризы, все такое, то есть совсем другая продуваемость, здесь холмы, там равнина и так далее. Начинаешь спускаться, я понимаю, о господи, туда мои дети ездят, там, в школу и так далее. Уже, то есть в Толгаре ровно, ну, наверное, чуть получше, чем в Алмате, угу. Но смог, когда видишь глазами со стороны, это очень неприятно. Угу. А со звуками, да, ситуация такая. Отключился во что-то, запрыгнул, там, я не знаю, ну, книжку, например, пишешь. Угу. И, конечно, у тебя в голове там какие-то картинки э, возникают но я вот начал пробовать книжку писать uh -huh. Uh -huh. Ну в детстве как ты понимаешь но ну, был определенный набор там разрешенных нет не разрешенных uh -huh. потому что это уже был же капитализм социализм наши не наши белые черные тогда вот как-то осталось это у соседей наших ну ладно uh -huh. И была вот такая книжка Джин Грин Неприкасаемый. по приключениям okay. авантюриста, и она у подростков и юношества была ну, на уровне там, Робинзона Круза, наш uh -huh. капитализм, жувачка, Джинсы, там все, вот чем развалили Советский Союз, там этого всего было навалом, да. Но я вот подумал, слушай, а вот приключенческой книжки по-настоящему там, ну вот их же мало, Том Сойер, да? Там, Бигльбери, фин, там Одиссея, еще. Одиссея есть... Капитана Блада. Обязательно, Одиссея, приключения, там целый цикл, угу. Но по-настоящему приключенческой литературы для детей что тоже не очень-то и много. Угу. Уже писатели вдруг потом станов... Ну, они или маститые такие, да, вот, ну, там, ну, не знаю, там уровня Катаев или Кортик, кто написал, там тоже было интересно в свое время. Но такие вот какие-то, ну, можно даже сказать, что да, такие всплески они, наверное, нужно, нужно их больше. И я решил... Про что ты да, решил писать? Я решил написать такую приключенческую книжку. Это, значит, должен быть квест, разумеется. Там должны быть перемешаны все времена и должен быть выбрать, выбран какой-то артефакт, который всегда будет интересен. Ну, в качестве такового я выбрал меч Чингисхана, фигура Угу. Сверхизвестная, там, суперзначительная И так далее Но про его меч нигде никто ничего не говорит А я вот придумал, что все-таки Это был важ, важный элемент И вот чтобы из-за него Отдельно еще не воевали Его поручили каким-то людям вот меча Этих хранителей меча Там будет, конечно, это все вплетено В исторические события реальные Но и будут параллельно идти Это все вымышленные события да? То есть будут и реальные герои и герой книг, и это будет там во многих странах, во многих временах. Вот такую книжку я бы хотел, чтобы читали, там ну, пацаны читали, чтобы вам интересно было. что они историю потом нормально начнут читать, а не только это. Ну, начинаю пробовать, а поскольку у меня м, такого опыта мало, я просто решил, что, наверное, будет удобней. Я представляю какую-то картинку, какого то эпизода и начинаю просто ее описывать. Вот, собственно говоря, все. Я давал на пробу там алмаз, добавил, все такое. Он, кстати, Умбертека упомянул. Возможно, это один из принципов писательской работы. Ты представляешь картинку, просто начинаешь ее описывать. Потом убираешь ненужные слова, подгоняешь композиционно, чтобы это крепко сидело, в воду сливаешь, и так далее остается там костяк, наполненный эмоциями. В общем, все примерно как и в остальных видах, в живописи, в музыке. Сколько написал? Ой, даже, наверное, одной десятой не написал. Угу. А есть э, план, скажем так, когда ты говоришь, я вот буду в понедельник, среда, пятница писать книжку, а вторник, четверг, суббота а заниматься шутбоксом, а в воскресенье вернусь к композиции? Да нет, к сожалению, нет плана. Но, я, знаешь, я заметил, что ну, как некоторые сейчас модными словами, коуч, тренеров всяких uh -huh. говорят, там мультизадачность или такие смешные слова, на мультиварку похож. Как и хиджака, комбинаторика. Да? Вот когда я читаю параллельно несколько книг из разных областей, они обе садятся лучше. Uh -huh. То есть, там, допустим, берешь книгу по химии, берешь книгу по логике uh -huh. и начинаешь их параллельно читать. Или два учебника по физике разных совсем авторов. Да, начинаешь их параллельно читать. Садится лучше, потому что ты ищешь там, нестыковки противоречия и так далее. А когда две разные науки, логика и химия, достаточно разные науки. Uh -huh. да. Садится лучше. То есть, наверное, сейчас такой период, когда вот можно будет и все свои э, вот эти, скажем так, хобби начать реализовывать в большем мире. И музыка, и книжечку писать. Ну, я давал читать некоторым людям. Володя Семежонова. Uh -huh. Я говорю, так баластов, говорит, нет, нифига, это литература. Но он ко всему относится на порядок серьезнее, чем Многие соратники по цеху. Ну, ему можно, он. гениальный поэт. Один из немногих, вот чьи я вот, кусками помню наизусть. Бродского, вот Семижонова. Ну, Пушкина, наверное. А других так меньше, помню, да. Так книжку будешь дописывать или нет? Буду, буду, буду. Да, но, наверное, как Эрих Мария Ремарк, угу. я вот эти вываливаю в Фейсбуке иногда себе напоминалками, угу. чтобы потом просто не потерять, не рыться. А так у себя же в ленте я же мало публикую. Так думаю, так это мне наверное пригодится. Фотография клетки в больших подробностях точно пригодится. А где это хранить? А давай на Фейсбуке. Ну, не посмотрят не полайкает, зато я всегда найду. Uh -huh. Я пишу параллельно сейчас, действительно пишу, потому что понимаю, что со временем, во-первых, детали стираются, во-вторых, отношения меняются, но историю нашего стартапа. Uh -huh. Для того, чтобы хоть какие-то там этапы просто отмечать когда мы делали это, когда мы делали то, когда что-то произошло, что там повлияло, какой-то поворот там произошел. Ну, не знаю, будем посмотреть. Хотелось бы раз в жизни, чтобы Алмата была ну, каким-то эпицентром какой-то технологии. Но это было бы клево. Ну, мне кажется, ты ответил на вопрос, почему ты не уехал и почему ты не уезжаешь. И дай Бог, чтобы ты все-таки выиграл эту маленькую войну вот за этот город на своем участке во всех смыслах. Чтобы ты выиграл как композитор, чтобы ты выиграл как человек, который... Один из двух. Да, один да. из двух, кто делает вот этот прибор который способствует косвенно, как оказалось, косвенно способствует уменьшению и значительному уменьшению выхлопа. А вот, и, в конце концов, давай ты... Просто ты про книжку уже говорил три года назад и примерно то же самое сейчас говоришь. Ты тогда давай mm -hmm. уже раз mm -hmm. Mm -hmm. А сказал, то и Б говорил. Уже тогда допиши книжку, чтобы у тебя, скажем так, победы твои, которые от тебя зависят, они все были, да, то есть я тебя так чуть-чуть поймал. Ну это на... правильно, <свят> тоже, мне, мне тоже нужны вот эти стимулы, знаешь, да. э, скажем, все равно среди э, каких-то твоих занятий практических, что-то всегда бывает в приоритете, нужно, наверное, быть социалистом <свят> в этом смысле, то есть все векторы равны по значению, и каждому нужно просто уделять время, а поскольку я колоссальный лентяй, я себя этим и оправдываю, что вот я сейчас физику учу там или химию учу там и так далее. Она на это все отмазки. Ну да, Тима, а тебе никто не простит, если ты концерты свои не допишешь. То есть мы помрем, а останется это только то, что мы сделали. А вот поэтому и все, все что заявил. А надо доделать. Ну, придется. придется. Самому интересно даже потом посмотреть. Спасибо тебе. Спасибо большое. тебе.